Жертвой ты, заржавел их трубах не чернил, тебя в них загрузим Как бунтин, слышь, как вольная Для себя ты богом мил Жизнь наполнит мерзкие тела в груди. Ты тонешь море из чернил, смотри, как твой исказится мир. того тебя сошлёт, улыбаться чечерёв. В чёрно-белой гамме по плецам, с преследую Цвет, между нами разницы нет Черный выкрашу цвет